Всем привет! В сегодняшнем видео я покажу свою небольшую коллекцию орхидей и покажу свои новиночки и вместе с вами их переварим в другие горшочки. Хочу показать свои орхидейки. Могу сказать уже свою коллекцию орхидей, потому что в последнее время она у меня прям очень расширилась. Начнем с цимбийом. вот такая орхидейка цветение такое в общем-то очень продолжительное и цветы не собираются увидать. они прям как восковые здесь вот видите веточка сразу еще сбоку пошла тоже скоро распустится она у меня стоит на веранде то есть температура у меня даже ночью, если на улице прохладно, опускается даже до плюс 5, Но я смотрю, что цимбидиум это любит, любит прохладу. Днем температура повыше, бывает это плюс 19, а ночью прям понижается температура. Поэтому он вот такой вот у меня красивый. Листья такие сочные. В общем ему хорошо, красивый, конечно, цветок, очень. Камбрия тоже такая, у нее посмотрите, вот одна ветка распустилась, вторая распустилась, здесь вот еще распускается, скоро распустится третий цветонос. Вот он я на виду на него. Здесь даже еще открылись вот новые цветочки. Тоже чувствует себя отлично. Очень нравится ей. У меня есть видео на канале, как я пересаживала, пересаживала ее в стеклянное такое кашпо, которое засыпало керамзитом и туда ставила горшочек и вот ей нравится очень и смотрится она в этом кашпо конечно очень очень хорошо аромат имеет приятный очень такой но ну, это мои фаленопсисы пошли было 3, а сейчас их больше. И, конечно же, еще вам покажу, у меня есть еще четыре новиночки, которые я сегодня буду переваливать в другие горшочки. Конечно же, вместе с вами. Но красивые тоже очень. А сегодня утром у меня распустился вот такой цветочек, желтый. Это моя малюточка. Первый цветочек у нас. Я очень довольная. Вот такая красота. Он у меня стоит в такой закрытой системе. В стакане стеклянном. И ей это очень нравится. Но ну, это моя старая орхидейка. Цветет постоянно. Я даже, знаете, не могу замечать, чтобы она когда-то отдыхала, если только она неделю отдохнет. И потом снова цветонос выходит у нее, выпускает. И цветение продолжается, наверное. До полугода, ну, очень долго, очень долго. Красиво, конечно. Вот такой еще фаленопсис. Очень пышное цветение. Не знаю, что за сорт. Но вообще вот у нее очень много идет еще побегов от цветоноса и раскрываются новые и новые цветочки. То есть тоже цветение продолжительное, в общем-то. И цвет тоже желтый в такую крапинку, такую розовую. Очень красиво смотрится. Я не могу понять, камера передает или нет цвет, но она желтая. Это тоже моя старая орхидея. Цветы уже такие довольно-таки крупные, белые, прям чисто белое и с таким вот желтым таким вот. Тоже так смотрится красиво, нарядная очень. Тоже цветение постоянное и продолжительное по времени. И здесь сразу перейду вот такой вот фаленопсис. Тоже такие цветочки прям красивые. И смотрите, у нее вот этот цветонос прям из середины. Я просто интересовалась, мне сказали, что ждите теперь детей от нее. Появятся деточки. И здесь по соседству тоже красота такая. Посмотрите. Тоже, в общем-то, такой сорт с обильным цветением. Очень пушистая. В общем, потянула меня на орхидеи. Решила вот эту полку отдать полностью орхидеи. Здесь у меня лампа. Досвечивается, я так поняла, они облюбовали, им очень нравится эта подсветка, потому что они выглядят все очень хорошо. Листья, обратите внимание, такие все прям, прям хорошие и корни. Корней, конечно, не видно, но если бы корни были плохие, они бы так не выглядели. Ну все теперь я вам покажу сейчас свои еще новиночки и вместе с вами сделаем перевалку ну вот мои новиночки 4 орхидейки здесь уже корешочки очень хорошие приобрела я их в екатеринбурге корневая система очень хорошая которая у меня в руках это сорт называется ликат angel. Арома. Я просто давно хотела себе орхидеи э, арома. Мне нравится, когда есть аромат в растении. Но они прям, ну, не знаю, парфюмерные какие-то, какие прям аромат будет хороший. И цветет она тоже очень красиво. Компактный кустик. И довольно обильное и пышное цветение у этой орхидейки. И она довольно-таки быстро зацветает. Но ну, я думаю, летом она порадует меня своим цветением. И для нее я выбрала вот такой горшочек. Перевалю сюда. На дно, как обычно, положу немного керамзита. И я еще же взяла вот такую кору, чистая кора. Сейчас покажу Фракция очень хорошая. Я ее на ночь просто замачивала в воду. Смотрите. Вот такая фракция. В магазине такой коры не купишь. Продаются гольные щепки. От которых вообще толку нет. Я буду использовать одну кору. Без всяких добавок. Ну и начнем с этого сорта. Сейчас я немножко положу керампитом, ну, вот так достаточно будет. Кора уже мокрая у меня, добавлю коры ей и аккуратненько попробую взять тогда. Стаканчик придется разрезать, так как корневая система, она прям вот вообще вот так, чтобы не повредить ничего. И там сплошные корни, конечно. Смотрите, какая прелесть. Сейчас я мох у нее полностью уберу. Мох я этот не буду выбрасывать, этот мох хороший, я его просто либо по краю чуть-чуть разложу, посмотрю. Но ее придется, наверное, мне теперь замачивать, потому что просто так, наверное, ничего не достать. Ну вот, весь мох я убрала, если там осталось, то совсем чуть-чуть осталось. Просто, если мох оставить, то может, если какой-то будет перелив, допустим, да, мох не высохнет и может загнить корневая система. Отслеживать-то тяжело все равно. Тем более я хочу посадить их просто в кору. Мох я боюсь совсем оставлять. Но мох я этот выбрасывать не буду. Этот мох хороший, я его положу в пакетик. Я его высушу и положу в пакетик. Он мне пригодится. Но я говорю, что, может, сейчас еще по краю горшочка. Сейчас я померяю. О! Ну, видите, да, горшочек маловат. Посажу я ее сразу в такой горшочек двойной. Также насыплю сейчас керамзита туда. Добавила керамзит. Этот я оставлю сейчас для другой орхидейки. И насыплю коры. Коры. И теперь красоточку. Она расправит корешочки. и здесь очень хорошо будет. И вот так. И сейчас я ее присыплю корой. Кора хорошая, чистая. Прям вообще хорошая. Сейчас как раз она получила стресс и может быть выпустит цветонос. Здесь по краю можно вот так вот положить мок совсем по краю горшочек, чтобы к шейке не ложить, а по краю можно. Он все равно антибактериальный, то есть у него много и влагу он задерживает. Вот, все, готово. Теперь я ее поставлю. Поливать я ее не буду, так как у меня кора влажная. Приступим к следующему. Это у меня белый беглип Кристал Crystal Vita. Это очень э, такой красивый сорт. Каскадный, обильно цветущий и прям чисто белый. Ну, очень красивый. Ну, думаю, тоже здесь придется разрезать, потому что... Так, очень сложно. Это не арома, но она просто шикарно выглядит. Но здесь тоже я мох уберу. Мох влажноватый, поэтому он как бы это хорошо выходит. Сухой-то не нужно его вытаскивать, его нужно, чтобы он увлажненный был. Ну вот вторая орхидейка тоже почистила ее. Ну, ее как раз вот в этот горшочке хорошо здесь Чае здесь будет хорошо? Пусть наращивает корешочки. Присыплю король ее. Руку берет Тоже здесь я немножко мох сюда вот положу по краям чуть-чуть. Удобряющий мульч. Удобряющий мульч. Ну, скажи. Отлично, смотри. Вот ну, и туда говори на камеру. Вот посмотрите, вообще хорошо. Ей здесь понравится. Ну, сейчас перейдем к следующему сорту. Да, я, конечно, давно хотела этот сорт. Сорт Дикий кот, Азиат. Вообще красивый. Просто нереально. Нравится мне этот сорт орхидейки очень. Ну также я сейчас уберу мох и продолжим съемку. Ну, это, конечно, корешочки такие есть нехорошие, я их всех убираю, прям вообще убираю и обработаю сейчас их. Ну, либо если есть перекись водорода, но ну, у меня вот закончилась она, я просто антисептиком, вот где обрежу корешочки, я вот так антисептиком промокну. Можно корицей, в принципе, разницы. Любой, какой есть, антисептик. Ну, орхидеи, они очень ну, легко восстанавливаются. Они очень быстро наращивают корневую. Вот антисептиком я ее везде, где вот обрезала. Ну, она быстро. У нее, в принципе, корешочки здесь есть. То есть, это ничего страшного. она очень быстро наращивает корневую. Мне тоже как раз этот горшочек и будет прям хорошо. Также я ее обложу по краю, только чтобы на, на корневую вот эту шейку, на ее шейку не попадала. Все конечно по-разному, некоторые же вообще в Амхеи выращивают, но я побаиваюсь, я побаиваюсь перелить и загниют сразу корешочки, просто все по-разному. И вот такая орхидейка. Свит Кэнси Беглип тоже очень крупные цветы у нее. И тоже красиво очень. Я ее сейчас тоже пересажу. Но она, видимо, видите, была тут в Максиме немножко обработанная. Но у нее, в общем-то, корни он молодые, крепкие, растут, хорошие. Сейчас я ее перевалю тоже в горшочек. И будем наращивать, наращивать корешочки. Ну вот, очистила. Корешочки. Ну, вот эти орхидейки, которые делают мало корней, они, конечно, по оценке. Но, видите, у них рост, в принципе, хороший. И ничего, корешочки нарастим. Тут обработано все максимум, То есть я просто вижу, что все хорошо там подсушено. Ничего страшного нет. Орхидейка вполне хорошая. Я тоже сейчас ее вот так. Вот сделаю, чтобы мне было видно кореш, корешочки через стенки горшка. И вот так вот присыпаем. И также сейчас мох добавлю. Ну вот, поставила их на место, под лампу. Думаю, что они сейчас быстро адаптируются и начнут расти. Они у меня будут находиться на этой полочке, я уже говорила, которая освещается лампой от Марс Гидро. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Увидимся в следующем видео.